Всем привет, друзья! Меня зовут Михаил. Это первая часть видео о том, как сделать детскую кроватку своими руками. Будет всего три части, и мы максимально постарались снять все свои действия так, чтобы абсолютно любой человек смог самостоятельно изготовить такое изделие. Даже если до этого максимум, что он делал, это только покупал дорогущие вещи в магазинах, а сам никогда не пробовал взять в руки инструменты. Сегодня я буду работать с благородным материалом – это кавказский дуб. Древесина дуба во все времена ассоциировалась с понятием силы, мощности, здоровья. Само дерево дуба является собой величественную картину. Его древесина плотная, твердая, тяжелая и обладает высокой прочностью. Еще для нее характерна устойчивость к влаге, к загниванию и различным грибкам. Рекомендую посмотреть все три части и вы будете приятно удивлены конечным результатом потому что показать полностью технологию и выложить чертежи в бесплатный доступ для вас способна только команда isaif.market. Почему именно детская кроватка? Думаю, вам не нужно говорить о том, что все, что касается детей, всегда актуально и востребовано. Кроватка, стол, табуретка, да хоть качели, все это всегда необходимо тем людям, у кого есть дети. Поэтому, если вы давно хотели заняться своим делом, то вот вам идея для бизнеса. Вы точно не ошибетесь, если выберете это направление, так как дети всегда рождаются, растут и нуждаются в новых вещах. Еще одна причина – это если в вашей семье появился ребенок, лучше он будет спать в своей кроватке, которую вы для него с любовью сделали, а не на низкокачественной кровати из ДСП, которыми сейчас торгуют налево и направо. Ну и конечно, если вы уже решили сделать себе ребеночка, то лучше заранее позаботиться о том, где он будет спать, чтобы у него была своя кроватка и каждую ночь он к вам не бегал и не мешал сделать следующего ребеночка.